Всем привет! Евгения Лоза снялась в откровенной фотосессии. На снимках актриса позирует лежа в ванной. Пользователи сети оценили пикантные кадры артистки. 37-летняя Евгения Лоза предстала в черном боде с одним рукавом. Образ звезды дополнили некрупные серги и яркий макияж. Актриса расположилась в ванной, которая наполнена лепестками цветов. Поклонники пришли в восторг от кадров артистки. «Нереально красивые снимки! Вы прекрасны! От природы!» – написали пользователи сети. Ранее Лоза не решалась на столь откровенные фотосессии, ведь была замужем за Антоном Батаревым. Актером Евгения рассталась в мае 2020 года. Как известно, экс-супругам не удалось разойтись на мирном тоне. Развод был тяжелым. Нельзя сказать, что мы просто взяли и развелись внезапно. Тут был целый ряд причин. «Сейчас с Антоном я не общаюсь», – откровенничала артистка. Успела ли Лоза закрутить новый роман, неизвестно. Актриса решила держать личную жизнь в тайне, а вот 39-летний Батарев давно встречается с девушкой по имени Анна.